Ранее мы уже говорили об использовании виртуальных машин для тестирования. Теперь мы узнаем, как использовать виртуальные машины для создания раздельных доменов безопасности, принудительной изоляции и компартментализации с их помощью. Виртуальные машины — это подобие песочницы. Они являются отличным инструментом для реализации изоляции и компартментализации с целью снижения рисков и негативного воздействия а также для контроля атакующего. Они также являются великолепным инструментом для установки изоляции и компартментализации для псевдонимов. Об этом рассказывается в разделе об, -об Мы должны иметь определенную изоляцию и компартментализацию для псевдонимов, виртуальную, для виртуальных машин или физическую. Виртуализация обеспечивает безопасность, поскольку она снижает количество интерфейсов между доменами безопасности, при этом позволяет доменам безопасности Существовать и общаться при помощи этих интерфейсов. Домены безопасности, которые существуют только в изоляции, используются в ограниченном режиме, поскольку им нечем коммуницировать. У них есть свои цели. Но речь об ограниченном сценарии использования. Так что мы используем виртуализацию, поскольку она уменьшает количество интерфейсов между доменами безопасности, и при этом позволяет доменам существовать и общаться при помощи этих интерфейсов. Я надеюсь, что вы настроили тестовое окружение, проходя предыдущие разделы курса и протестировали различные варианты. Вы уже должны быть знакомы с VMware и VirtualBox. Это хостовые гипервизоры второго типа. Гипервизор этого типа устанавливается поверх вашей операционной системы. Основными хостовыми гипервизорами второго уровня являются VirtualBox, как уже упоминалось. Есть VMware Player и Workstation. У VMware есть также версия под Mac, под названием VMware Fusion. Есть Parallels Desktop для Mac. Есть Vagrant VPC. И Citrix Desktop Player. Это решение для Windows и Mac. Я рекомендую VirtualBox для безопасности, приватности и анонимности, поскольку он бесплатный. Отсутствует денежный след для вас. Если вам важно оставаться анонимным. Также в VirtualBox есть снапшоты. В бесплатной версии VMW нет снапшотов. Снэпшоты позволяют вам делать пермоментный бэкап целой виртуальной машины, и затем восстанавливать эту виртуальную машину в исходное состояние. Как я уже говорил, восстановление в последнее рабочее состояние — это полезная фича для безопасности. Это что касается гипервизоров второго типа, о которых вы должны быть достаточно осведомлены, поскольку уже пробовали работать с VirtualBox и VMware. Теперь перейдем к первому типу. Нативные гипервизоры, также называемые в английском языке bare metal, то есть цельнометаллическими. Это гипервизоры, которые устанавливаются не на хостовую операционную систему, а исполняются непосредственно на физических аппаратных средствах. По сути, такой гипервизор сам является хостовой операционной системой. Вот некоторые из распространенных нативных гипервизоров первого типа, которые исполняются на железе. Это VMware ESX и ESXi. Также существует Oracle VM сервер. У Microsoft есть продукт Hyper-V, и вдобавок существует бесплатный open source Xen сервер. Гипервизоры первого типа имеют преимущество в производительности, невозможно защищенности поскольку уменьшена поверхность атаки. Они не находятся в операционной системе, которая может быть атакована. Возможно, вам стоит установить гипервизор первого типа на сервер в вашей сети, или удаленно поставить его в облако, чтобы избежать сферы влияния потенциальных злоумышленников, которые для вас хостят виртуальные машины. Мне нравится юзать бесплатный Xense сервер. У меня Xense сервер в локальной сети, который хостит многие из моих виртуальных машин. И вы можете установить Xense Сервер Точно так же, как и любую другую операционную систему. Вы даже можете поставить Xense сервер в VirtualBox, если есть желание поиграться с ним и посмотреть, как все работает. Просто скачивайте из образ и устанавливайте его, как обычную операционную систему. Вот так выглядит интерфейс. Он очень похож на VirtualBox и VMware. Он работает на отдельном сервере. Помимо первого и второго типа есть еще и гибридные гипервизоры, которые эффективно преобразуют хостовую операционную систему в гипервизор первого типа. Это может также вас заинтересовать, потому что вы можете использовать их в целях безопасности, для изоляции и компартментализации. Во-первых, KVM, или виртуальная машина на базе Hydra Linux, это опенсорсный быстрый гипервизор, распространяемый по лицензии GPL. Он поставляется в составе операционных систем GNU Linux, и помимо VirtualBox XN, я также могу порекомендовать KVM в качестве виртуальной машины под Linux. Но обязательно убедитесь, что используйте ее с Virtual Machine Manager. Это графический пользовательский интерфейс для управления KVM, который облегчает и упрощает работу с ней. Так выглядит утилита Virtual Machine Manager. Как видите, весьма похожа на VMware и VirtualBox. Если вам нужно посмотреть параметры виртуальных машин, тут все снова похоже на VMware и VirtualBox. Видим здесь все возможные варианты настройки виртуальной машины. И если вы раздумываете над использованием KVM, вот инструкция для Debian Jesse. Видим, что это не очень трудно. Пакеты доступны в репозитарии. Просто ставьте их и пробуйте работать. QVM работает под Hunix. Это операционная система, заточенная под обеспечение безопасности. Мы поговорим о ней уже очень скоро. И если есть желание использовать Hunix, то вполне можете использовать ее в связке с QVM. Но, как я уже сказал, мы обсудим это в ближайшее время. Есть целый ряд виртуальных машин под Linux. KVM, пожалуй, самая основная, поскольку она поставляется с операционными системами GNU Linux. Но стоит упомянуть и парочку других. Например, OpenVZ. Это контейнерная виртуализация на уровне операционной системы. И также LXC или Linux Containers, как можно догадаться по названию. Это приложение для контейнерной виртуализации на уровне операционной системы. FreeBSD используют механизм, который они называют Jails, то есть тюрьмы или клетки. Это независимые среды, которые реализуются посредством виртуализации на уровне операционной системы, где каждая тюрьма представляет собой виртуальную среду со своими собственными файлами процессами и учетными записями пользователей, а также привязывается к определенному IP-адресу. Каждая тюрьма полностью изолирована от другой. И если вы используете FreeBSD, я уверен, что вы уже слышали про jails. Она очень эффективно работает в качестве средства обеспечения безопасности путем изоляции и компартментализации. Любой, кто знаком с Oracle Solaris, знает, что в ней есть аналогичная концепция, которую они называют zones, то есть зоны. Мне довелось работать с этими зонами в некоторых банках, но на данный момент Solaris не очень популярная операционная система. И, наконец, есть Docker, который сейчас у всех на слуху. Чтобы объяснить, что такое Docker, позвольте, я покажу вам эту схему. Когда мы говорим о таких гипервизорах, как Hyper-V, KVM, XN, Они все основаны на эмулировании реальных, физических аппаратных средств. Это означает, что они сравнительно тяжелы в плане потребления системных ресурсов. Контейнеры Docker используют выделенные им ресурсы операционной системы. Это означает, что в плане потребления системных ресурсов они значительно более эффективны, чем гипервизоры. Вместо того, чтобы производить виртуализацию аппаратных средств, контейнеры располагаются поверх одного экземпляра Linux, что означает, что у вас есть небольшая капсула, содержащая ваше приложение. По этой причине Докер становится очень популярным в корпоративном сегменте. Он предоставляет виртуализацию, требующую меньших системных ресурсов. Так что Докер — это один из вариантов для обеспечения изоляции, но по большей части его реализуют на серверной стороне. Solaris Zones работает по очень схожему принципу. Вы также можете использовать так называемый Virtual Appliance или виртуальный Appliance, преднастроенный образ виртуальной машины. На экране примеры от Turnkey Linux. Это сервис, который я использую и очень вам рекомендую. Они интегрированы с Amazon Web Services, и вы можете разворачивать сервера в считанные секунды. Давайте я приведу пример. Допустим, вы хотите запустить VPN сервер. OpenVPN сервер. В облаке на базе Amazon Web Services преднастроенное виртуальное приложение значительно снижает временные затраты на это, а также требует меньшего количества навыков. Вы можете выбрать виртуальный appliance для работы, в нашем случае это OpenVPN, а затем быстро и просто развернуть полноценный виртуальный сервер с операционной системой на борту и OpenVPN за несколько минут. В зависимости от конфигурации этого виртуального апплайенса. Или, возможно, вы хотите контроллер домена для аутентификации пользователей локальной сети. Вы можете взять этот апплайенс и установить его на VirtualBox или выделенный XSEN сервер. И у вас появится локальный контроллер домена, который уже установлен и настроен. Понятно, что вам нужно будет немного его донастроить под вашу среду, но он будет уже установлен и предварительно настроен. Конечно, вам придется доверять Turnkey, что их софт не имеет бэкдоров. Но в этом же свете вам приходится доверять всем операционным системам и приложениям, так же, как и виртуальным апплаенсам. Мы поговорим о Turnkey Linux позже в других разделах. На этой странице Википедии представлено сравнение всех платформ виртуализации. Как видите, их довольно много. Это полезная ссылка для ознакомления. Те платформы, что я затронул, я считаю их лучшими. Но есть множество альтернатив. Уходя от выделенных виртуальных машин, операционные системы неизбежно перейдут к использованию виртуализации в качестве средства для защиты ядра системы. Windows 10 уже сделал это. Windows 10 Device Guard, или защитник устройства, использует технологию безопасности аппаратного оборудования и виртуализацию для изоляции функций принятия решений от остальной части операционной системы что помогает обеспечить защиту от атакующих и вредоносных программ, которые смогли получить права администратора. Технология низкоуровневой оболочки или гипервизора первого типа, которая используется для запуска виртуальных машин в Microsoft Hyper-V, применяется для изоляции основных служб Windows в защищенном контейнере на основе виртуализации. Эти защищенные на аппаратном уровне контейнеры охраняются при помощи блоков управления памяти ввода-вывода, IOMMU и других механизмов процессоров. В общем, как вы можете заметить, Windows 10, благодаря реализации Device Guard, совершила качественный скачок вперед. В плане обеспечения безопасности через изоляцию и компартментализацию. Это усложняет компроментацию Windows 10. Мы поговорим о Device Guard в соответствующем видео. Но очевидно, что нам стоило упомянуть о нем в разделе о виртуальных машинах. Поскольку, как мне кажется, именно в этом направлении движется развитие функционала по защите ядра операционных систем. озвучка для клуба Теперь о недостатках виртуальных машин. В большинстве случаев можно с уверенностью утверждать, что виртуальные машины изолированы друг от друга, что хост отделен от гостевой системы, а гостевая система отделена от хоста. Однако параметры конфигурации и уязвимости в гипервизорах, инструментах для виртуальных машин и прочих областях могут ослабить эту изоляцию. И давайте поговорим о потенциальных недостатках в использовании виртуальных машин. Виртуальные машины и песочницы в некотором смысле равнозначны друг другу. Когда мы говорим «песочница», когда мы говорим «виртуальная машина», это очень похожие средства. Виртуальные машины и песочницы основаны на одинаковых принципах. Итак, допустим, у нас есть хостовая система, есть гостевая система, и если хостовая подвергается компроментации, то становится возможна и компроментация гостевой. Например, простому средству для удаленного доступа, запущенному на базовом компьютере, достаточно лишь сделать скриншот для того, чтобы посмотреть на действия в гостевой машине, или запустить Keylogger, который эффективно полностью нарушит изоляцию между системами. Поддержание безопасности хостовой операционной системы – это задача первостепенной важности, подчеркивающая необходимость использования отдельного защищенного лэптопа для критических ситуаций, на котором вы можете рассмотреть возможность использования виртуализации в качестве средства обеспечения безопасности при помощи изоляции и компартментализации, и наоборот. Гостевая виртуальная машина может скомпрометировать хостовую операционную систему или другие виртуальные машины вследствие уязвимостей или параметров конфигурации. Гипервизор, песочница или установленные инструменты для виртуальной машины могут содержать уязвимости в безопасности, которые повлекут компрометацию изоляции. Одной из таких прошлых уязвимостей гипервизоров является Venom, схему эксплуатации которого вы сейчас наблюдаете. В случае, если гипервизор уязвим, Venom позволяет атакующему выбраться за пределы уязвимой гостевой виртуальной машины. Мы называем это «побегом из виртуальной машины» и потенциально получить доступ к исполнению кодов в постовой операционной системе. На сегодняшний день большинство основных вендоров уже выпустили патчи, но очевидно, что если вы используете устаревший непропаченный гипервизор, то вы по-прежнему можете оставаться уязвимыми. Здесь указаны уязвимости прошлых лет, позволяющие осуществить побег из виртуальных машин с 2007 по 2014 и 2015 года. Я уверен, их еще будет много. В общем, это то, что касается уязвимостей в гипервизорах. А вот пример уязвимости VMware Tools. В VMware данная уязвимость позволяла обычному пользователю производить эскалацию своих привилегий до администраторских или root пользователя в пределах гостевой операционной системы. Никакого побега из виртуальной машины в данном случае. Но это пример уязвимости в VMware Tools. Как видите, уязвимости в виртуальных машинах могут существовать и существуют. Могут происходить утечки информации из виртуальных машин. Например, могут быть оставлены следы сеанса вашей Наши виртуальные машины на локальном жестком диске хоста, даже если это живая операционная система. Например, хостовые операционные системы обычно используют механизмы виртуальной памяти, называемые свопинг или подкачка страниц, которые копируют фрагменты оперативной памяти на жесткий диск. Выгруженные из памяти страницы могут содержать информацию о сеансе гостевой системы. Эти данные могут сохраняться на жестком диске хоста. Это потенциальная утечка информации из вашей виртуальной машины. Теперь давайте подумаем об активных атаках и вредоносных программах. Виртуальные машины используются исследователями в области безопасности для преднамеренной изоляции Малвари, чтобы проводить компьютерную криминалистическую экспертизу и обратную разработку с целью понять, как работает определенная вредоносная программа. По этой причине продвинутые создатели вирусов начали проектировать контрмиры, благодаря которым можно обнаруживать ситуации, когда их Малварь запускается в виртуальной системе. Они начали пытаться противодействовать этому самому реверс инжинирингу. Более продвинутые вредоносные программы исследуют память, файловую систему, реестр, запущенные процессы, чтобы обнаружить признаки или артефакты, свойственные окружению виртуальной машины. Они ищут специфичные для виртуальных машин виртуальные аппаратные средства и инструкции процессора. Довольно-таки несложно определить, что вы находитесь в виртуальной машине. В некоторых случаях обнаружение виртуального окружения приводит к тому, что Malware отключает свой вредоносный функционал. чтобы ее нельзя было тщательно проанализировать в виртуальной среде. Это защитный механизм вредоносного программного обеспечения. Это очень здорово для нас, если мы используем виртуальные машины для изоляции и в качестве средства обеспечения безопасности. Поскольку Малварь эффективно отключает себя самостоятельным образом, а иногда даже самоудаляется в целях не допустить проведения компьютерно-технической экспертизы. Малварь поменяет подобную форму защиты, поскольку для нее лучше не подвергаться реверс-инжинирингу. Это продлит ее жизненный цикл. В общем, это хорошо, если малварь сама себя отключает. Но не все так радужно. Некоторые вредоносы используют обнаружение виртуальных машин, чтобы попытаться проэксплуатировать дыры в безопасности программного обеспечения виртуальных машин. Наподобие эксплойта для уязвимости веном, которые мы только что видели. Попытки совершить побег из виртуальной машины ни к чему хорошему не приведут. Но, к счастью, уязвимости в гипервизорах инструментах виртуальных машин и прочие не получают особого распространения. Так что по большей части Malware будет либо работать дольше и не сможет избежать изоляции, либо попросту отключит себя. Общие сети также являются вектором атаки. Если гостевые системы и хостовые используют одну сеть, и одна из этих машин скомпрометирована, другие машины могут стать целями для атаки. В техническом смысле это может быть не побег из виртуальной машины, а простое проведение сетевых атак на другие машины, являющиеся частью данной сети. В большинстве случаев, если вы используете VirtualBox на своем лэтопе, хост и гость будут использовать одну и ту же сеть. Например, у вас может быть Debian на хосте, Windows в качестве гостевой системы, Сетевой адаптер в режиме сетевого моста. И если гостевая Windows оказывается скомпрометирована, виртуальная машина с Windows затем попытается провести атаку с применением SSL Strip на все остальные машины с целью кражи паролей. Даже несмотря на то, что у вас есть изоляция между гостевой Windows и хостовой Debian, и изоляция на уровне операционной системы не скомпрометирована, есть взаимодействие и на сетевом уровне, и они могут использоваться в качестве вектора атаки. Костовые и гостевые системы в виртуальных машинах совместно используют процессоры. Это означает, что есть теоретическая вероятность проведения атаки на скрытые каналы по времени. Речь о передаче информации, в которой один процесс передает информацию другому процессу, модулируя свое собственное использование системных ресурсов. Например, процессорное время. Таким образом, что эта операция воздействует на реальное время отклика, наблюдаемое вторым процессом. Это означает, что гость и хост могут общаться посредством измерения разницы во времени передачи данных, основываясь на предопределенных методах. Канал по времени — это один из видов скрытых каналов передачи данных. Опять же, на процессоры, поскольку процессор используется совместно, возможно проведение атаки по сторонним каналам, например, извлечение ключей дешифрования из гостевой и хостовой системы. По этой ссылке есть статья на эту тему. По лаборатории исследователи смогли осуществить эту атаку при определенных условиях, используя Эль Гамаль. Такой функционал, как общие папки, доступ к обмена, drag-and-drop — это все ослабляет изоляцию и открывает вектора атаки. Все то, к чему вы разрешаете доступ к гостевой системе в целях удобства, непременно влияет на уровень безопасности. Гостевая система, затем, возможно, сможет просматривать ваши файлы, копировать и вставлять содержимое буфера обмена. И если в своей виртуальной машине вы сохранили доступность аппаратных средств и эмулированных аппаратных средств, то они могут быть использованы для прорыва изоляции. Я говорю о таких средствах, как микрофон, веб-камера, аппаратная поддержка 3D-ускорения, последовательный порт, дисковод для гибких дисков, CD-привод, USB-порты и так далее. Все они могут попасть под раздачу и использоваться в качестве вектора атаки. Также существует вероятность обнаружения багов технологии, лежащей в основе гипервизоров, например, Intel VT-D. Я слышал про один такой случай. Вот пример. Это сложная атака, при помощи которой удалось обойти наложенную Intel vt защиту. Intel vt если вы не в курсе, обеспечивает аппаратную поддержку изоляции и виртуализации. А уязвимость была обнаружена этими двумя исследователями из Invisible Things Lab. В общем, уязвимость содержалась не в самих гипервизорах, а в нежлежащей технологии. А когда в нижлежащей технологии находятся проблемы, вы не можете просто так пропачить ее. И далее, когда мы начинаем задумываться о том, кому нужна серьезная безопасность, приватность и анонимность. Работа определенного количества виртуальных машин требует производительной машины с хорошим процессором и памятью. Многие из людей, нуждающихся в безопасности, приватности и анонимности, к сожалению, не богаты. Они живут в местах, где мало денег, и они не могут себе позволить компьютеры для поддержки виртуальных машин. Это недостаток. Основной недостаток виртуальных машин для людей, ограниченных в средствах. Не стоит полагаться на виртуальные машины в качестве единственного средства защиты. Это один из слоев в подходе с применением эшелонированной защиты. Все описываемые в курсе средства обеспечения безопасности должны также применяться там, где это необходимо, основываясь на вашей модели угроз, вашем риске, в ваших врагах и обстоятельствах, включая усиление защиты виртуальной машины, о которой мы поговорим в следующем видео. Итак, виртуальные машины и песочницы несовершенны. Но при корректной конфигурации они становятся очень, очень эффективным средством обеспечения безопасности, которое я настоятельно рекомендую использовать. Если вы используете виртуальную машину, вам нужно убедиться, что она защищена. Или другими словами, ее необходимо укрепить. Мы уже обсуждали физическую изоляцию. Давайте быстренько вспомним, о чем шла речь. Вы можете иметь физическую изоляцию. Это будет физический способ укрепления защиты. Вы можете использовать выделенное защитное устройство в качестве хоста под гостевую виртуальную машину что обеспечит вас физической изоляцией, и хостовая и гостевая система будут укреплены и отдельное устройство будет применяться для повседневной работы. Устройства для обычной работы более подвержены атакам и компрометации. Защищенное устройство, используемое реже и для более доверительных задач, имеется в виду хостовая операционная система и гостевая операционная система на защищенном устройстве. Это устройство с большей долей вероятности останется в безопасности. Другие физические меры, которые вы можете применить — использование внешнего сетевого USB-адаптера вместо сетевого адаптера хоста. Мы уже говорили об этом в разделе «О физической изоляции». Вы можете разместить виртуальную машину в отдельную от хоста сеть, или для виртуальной изоляции использовать виртуальную локальную сеть в LAN. Это поможет уменьшить вероятность атак, исходящих из сети или со стороны виртуальных машин. Утечки из виртуальных машин. Как уже обсуждалось, виртуальные машины могут создавать нежелательные файлы с логами в хостовой операционной системе, кэширование диска и другие доказательства деятельности вашей гостевой виртуальной машины, даже если это живая операционная система, типа Tails, или отсутствует виртуальный диск. Как в этом примере, вы можете заметить, здесь нет виртуального диска. Трудно узнать обо всем, что создается гипервизором в вашей хостовой операционной системе. Одним из способов решения этой проблемы со всеми нежелательными данными на хосте будет использование шифрования всего диска на хостовой машине. Это решение от подобных утечек. Если у вас крупный противник и серьезные последствия, это всегда будет рекомендованным способом защиты. И мы поговорим о шифровании диска и файлов подробнее в соответствующем разделе. Мы погрузимся в довольно большое количество. Деталей. Итак, защита от утечек данных или один из видов защиты против утечек данных — это полное шифрование диска. Чтобы предотвратить утечки, мы можем не только применять полное шифрование диска, мы можем даже создать целую скрытую операционную систему, в которой у нас будет установлен гипервизор и запущена гостевая виртуальная машина. Будет трудно найти или даже узнать о том, что такие утечки существуют. Вдобавок, это обеспечит правдоподобное отрицание. Но, конечно, это защищает вас только тогда, когда машина выключена, поскольку ключи шифрования хранятся в памяти во время работы машины. Другое возможное решение против нежелательного хранения на хостовой машине утечек данных вследствие кэширования диска — это отключение или удаление кэширования. Хостовые операционные системы обычно используют виртуальную память. Механизм под названием «свопинг» или «подкачка страниц», которые копируют части или страницы оперативной памяти на жесткий диск. Есть еще такие режимы, как «спящие» или «гибернация». Эти функции можно отключить в целях предотвращения сохранения данных на диск, но вам стоит делать это на свой страх и риск, потому что это может вызвать проблемы с вашей хостовой операционной системой. Мы поговорим больше об очистке страниц памяти и свопа в разделе об уничтожении доказательств, так что, если это вас интересует, ознакомьтесь с этим разделом. Теперь переходим от утечек данных к защите данных внутри виртуальных машин. Вы можете включить шифрование в гипервизоре для каждой из отдельных виртуальных машин, но очевидно, опять же, что это защитит их только тогда, когда они выключены. Использование шифрования в гипервизоре возможно менее используемое и протестированное решение, чем шифрование самой операционной системы с применением более известных технологий шифрования, таких как люкс. FileVault 2, BitLocker или VeraCrypt, которые подвергались более тщательной публичной и общественной проверке, нежели чем шифрование в гипервизоре. Применение шифрования и в гипервизоре, и в операционной системе замедлит работу вашей виртуальной машины, но обеспечит вас эшелонированной защитой. Вам следует уменьшить поверхность атаки на ваш гипервизор. И вот некоторые из функций, которые вы можете рассмотреть для отключения. Вам стоит отключить аудио и микрофон. И независимо от виртуальных машин, вы можете чем-нибудь заклеить свою веб-камеру. Отключить общие папки. Отключить дрэг-н-дроп и буфер обмена. Ускорение видео. 3D-ускорение. Последовательные порты. Если есть возможность, не устанавливайте дополнение гостевой операционной системы VirtualBox или VMware Tools, или аналоги. Они предоставляют операционной системе больше доступа к гипервизору и предоставляют гостевой системе больше доступа в хостовую систему, например, к микрофону. И это увеличивает вектор атаки. Вам стоит удалить флопе дисковод и любые CD или DVD-приводы. Если это живая операционная система, стоит удалить любые виртуальные диски. Не присоединяйте usb устройства Если сможете, разве что внешний сетевой адаптер. Но ничего другого, если получится, отключите USB-контроллер, который по умолчанию включен. Когда отключите USB-контроллер, это потребует от вас настройки указательного устройства. Используйте мышь PS2, так чтобы ваша мышь могла работать. Не включайте сервер на вкладке «Удаленный дисплей». Не включайте IOAPIC или EFI. Включите PAE NX. NX, по факту, это функция для обеспечения безопасности. NX помогает вашему процессору защищать компьютер от атак и малваре. И уберите все то, что не используется. Если вас беспокоит, что кто-то может завладеть вашим устройством и провести локальную криминалистическую экспертизу, то тогда пользуйтесь непостоянными операционными системами в виртуальной машине, типа Life CD, Life USB, и не добавляйте виртуальные хранилища во время настройки виртуальной машины. Вы можете создать свою собственную кастомную живую операционную систему, то есть вы идете, устанавливаете любую операционную систему, которую хотите, настраиваете ее как хотите, и затем вы можете преобразовать виртуальный диск в ISO-образ, после чего загружаться с ISO-образа в качестве Live CD. По этой ссылке говорится о конвертации образа виртуального диска в ISO-образ. Вы можете использовать снэпшоты VMware для создания непостоянства. Эти снапшоты можно использовать для защиты, для уничтожения улик, путем создания обновляемой защищенным образом виртуальной машины, на которой никогда не ведется никакая другая деятельность, кроме заранее определенной вами. А затем делается снапшот этой виртуальной машины. Например, здесь у нас будет чистая виртуальная машина без улик, без истории. А это текущее состояние, где вы производите свои действия. Затем, после завершения ваших действий, вы восстанавливаетесь в исходную чистую виртуальную машину. Это удалит любую молварь, удалит историю, следы или любые доказательства активности. Это не идеальное решение для удаления доказательств ввиду обсуждающихся ранее возможностей утечек данных, сохраняющихся на хостовой машине. Но это достаточно хорошее решение для обеспечения базового непостоянства. Есть определенные проблемы безопасности, связанные с функциями энергосбережения на ваших устройствах. Если вы приостановите работу или переведете в состояние ожидания свое устройство, когда у вас есть зашифрованная виртуальная машина, ключи шифрования сохраняются на жесткий диск. Это небезопасно, за исключением тех случаев, когда вы сохраняете полный физический контроль над устройством. Опять же, в этом контексте, если вы переводите свой лэптоп с настроенным полным шифрованием диска в режим Режим гибернации. Ключи шифрования сохраняются на жесткий диск. Это не проблема с виртуальными машинами, но это небезопасно, разве что вы сохраняете физический контроль над своим устройством. Если вы переводите свой лэптоп в спящий режим или режим ожидания, любые ключи от полного шифрования диска будут сохранены в память. Опять же, это небезопасно, если только вы не сохраните физический контроль над своей машиной. Если вы используете шифрование, либо при помощи гипервизора, либо шифрование гостевой операционной системы, либо хостовой системы, для всех операционных систем, и гостевой, и хостовой, лучше всего будет выход из системы. Завершение работы и выключение. Полное выключение. Или приостановка. Не ожидание. Не гибернация. В этом случае ключи дешифрования не будут сохранены где-либо на диске.